Здравствуйте. Здравствуйте. Но. Э, скажу одно но. Силой мысли можно исцелить себя, если ты в спокойствии ума. Да. Если у тебя раздрай в уме, в голове, в душе, в теле, то э, вряд ли получится. Mm -hmm. Потому что вы заинтересованы лицо, у вас нет этого баланса, вас ваш ум уведет. Поэтому, да, картинку, поэтому конечно, нужно обращаться, то есть на индивидуальную сеть, на интенсивную сознание. И мы еще раз повторяем: что 27-й поток меняется формат работы. Сегодня у нас последний раз практика щелчков именно на открытом занятии. Теперь это будет в закрытом занятии и будет меняться цена. Вот для тех, кто вновь зашел, говорю, будет меняться цена. А у нас было для пенсионеров 13 долларов, для работающих 27 долларов. Теперь цена повышается, так как ценность повышается этого, да, то есть формат меняется, формат меняется работа наша, да. А, мы об этом заявляем спокойно, да, что наш труд стоит денег, правильно? Поэтому говорим, что цена меняется, но мы сохраняем возможность для вас, чтобы вы за неделю смогли оплатить, и мы представляем туда еще какую возможность, что у нас мы делали скидку для пенсионеров, теперь в эту категорию мы берем студентов, они могут предъявить свою студенческую, ну, там, книжку или что у них есть удостоверение да. и этот э, инвалид вот, э, для тех людей для малоимущих и кто э, в категории там инвалидности да тоже они ну, маленькая у них там оплата идет вот те люди которые вот не в состоянии проплатить они могут предоставить этот документ и по этому документу мы делаем скидку да? а, какая будет скидка Значит, на неделю сохраняется наша цена, вот эта 13 и 27, а дальше будет повышение. Но вот, эти, вот эта категория людей будет иметь скидку определенную, какую пока мы не скажем, это будет чуть позже объявлено. Поэтому у вас есть неделя проплатить 27 поток. Формат, еще раз повторяю, будет меняться. Открытые встречи у нас с вами будут постоянные будут другие практики, но именно практика, ту, которую мы даем на платном, больше не будет на открытом занятии. Поэтому выбор за вами, у вас есть неделя, оплатить по этой вкусной цене. Да? То, что вы представили документы, их нужно не надо представлять каждый раз, вы представляете один раз, это будет в нашей картотеке, и вы спокойно можете потом оплачивать по той цене, которую вы как бы, оплачиваете, да, и у нас цены написаны доллара, каждый может оплатить своей валюте по курсу, если кто не знает, как оплачивать, потому что есть очень много видов оплат, все мы просто технически не можем предоставить на подписной странице, поэтому если чего-то нету, а вы хотите оплатить, так, пожалуйста, напишите нам. Или не знаете, как оплатить, тоже напишите нам. Для тех людей, кто в Казахстане хочет туда оплатить, пожалуйста, обязательно сначала напишите на почту, чтобы мы вам дали реквизиты, на которые вы можете оплатить. Вот это такое краткое объявление, да, монетизацию своего предназначения. Именно индивидуальная встреча с нами – с Муратом и со мной. Где мы с вами будем полностью разбираться, что вы хотите, чем заниматься хотите, поможем вам расписать ваши шаги, план на год, да? как лучше сделать вам, как чтобы развить это. И именно мы там проработаем страх, это именно брать деньги за свой. Понимаете, вот это будет так, такая объемная работа. А, еще раз повторяю, если там, возможно, понадобится второй сеанс, это отдать свое ограничение, именно потому, что у некоторых есть страх, есть ограничения, которые вы когда-то подписали, тот контракт, который никак от вас не уходит. Вы уже там 101 тренинг прошли, 101 первого специалиста обошли, но вас он не проходит. Вы как не могли деньги брать, такие не, не можете. А это значит, есть ограничения, с которым мы работаем. Потом, после вас еще до трех дней. Это очень огромный труд. Это все возможно убрать. Все в ваших руках. Ваше счастье в ваших руках. Отдать свои ограничения и получить свои возможности. Именно возможности. И когда-то у, -у, -у. Когда вас забрали возможности и дали вам ваши ограничения. Да. И это вам не дает. Позволить. И да. если у вас еще есть такое, что именно вы а, уже знаете, вы уже на этом пути, возможно, вы бизнесмен или предприниматель, да, ну как себя называете, по-разному можно назвать, а, просто индивидуальный предприниматель, или у вас такой бизнес, или вы просто даже на кого-то работаете, ну вы, а, да, у вас с деньгами все в порядке, вы вроде как зарабатываете вы чувствуете, что у вас есть, вам еще хочется куда-то, у вас есть ограничение, тоже можно обратиться тогда просто в одну сессию сразу стучитесь и говорите, мне нужно убрать свои ограничение. Вот, это тоже будет по акции до четверга вы можете, это 28 сентября, до 400 оплатить сумму 100 долларов. Это очень вкусная цена, согласитесь, это не 300 долларов. Поэтому... Есть у вас такая возможность, да? Еще одну акцию вам объявляю. Пожалуйста. Приходите, получите свой результат, да? До следующих встреч. Пока-пока. Пятница манифестация, 27-й поток. Да. 26-й поток. 26 поток. Да, 26-й поток. Да. 27-й поток, цена будет неделю храниться. Вкусная цена, 13-27 туда к пенсионерам прибавляются малоимущие, матери-одиночки, кто у нас там еще, многодетные, многодетные кто, ну, то есть у кого действительно нет возможности. Да, есть студенты, есть те люди с ограниченными возможностями. Пожалуйста, им эта цена будет неделю, за неделю вот такая, 13 долларов. Да? Вы можете присоединиться, но для этого нужно предоставить соответствующий документ, который нужно представить один раз. скан -ифон. Он будет храниться в нашей базе и вам его не нужно будет бесконечно предоставлять. Если не знаете, как оплатить, пожалуйста, пишите на почту обязательно. По поводу вот этих акций, не знаете, как оплатить, тоже пишите на почту, мы вам поможем оплатить. Там будет цена другая стоять, но вы будете оплачивать именно по 100 долларов. Да? Не знаете курс, как посчитать, пожалуйста, обратитесь на почту. Не знаете, у вас там написана одна оплата, вы хотите по-другому, не знаете, как это сделать, напишите на почту, мне вам поможет. Слуем, обнимаем. Пока-пока.